Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита, продолжаем играть в Horizon. Forbidden Ягоды, Нашли Вест. А, так, что у нас, что, идем искать Гею, идем искать Гею вон в ту пещеру, вон в ту пещеру, я знаю короткую дорогу, короче, чтобы там по по не обходить по боку, пойдем здесь. А еще у нас есть планеры, если что, замечательная вещь, как я считаю, лучшее, что могли добавить в эту игру, это вот оно. так ярко-то, слушай. Еще надо вот с этими вода-водопрыски, да, это водопрыски. А где тут зона обитания? Вот. Водопрыски, да. Надо интересно, как они водой прысывают, больно или не больно. Так, ну собственно все. Аид ушел. Аид ушел. Элой пришел. Будем выяснять, а как достать копию геи. и Элой надо перестать играть в вот эти игры Проходите Сайланса. Опознание. Добрый, добро пожаловать, Элизабет Собек Детический профиль подтвержден Ход разрешен Здравствуйте, доктор Собек Добро пожаловать Проходите, проходите Да вы издеваетесь Хм Кажется, нам везет Везет? Эта дверь напрочь сломана И что делать? Несомненно Но несмотря на поломку, ты сможешь пройти Где? Если будешь достаточно терпелива Видишь там кристаллы? Так. Озерам называют их огнеблеск. Они взрываются. В них не хватит мощи, чтобы снести подобную дверь. Но может хватить на то, чтобы приоткрыть. Именно. Тебе понадобится запал. Высылаю тебе чертеж. А я что, не чтобы знаю? Чтобы собрать запал, понадобятся детали машин и сока полихи. Она растет только под водой. Ты, должно быть, найдешь ее в озере неподалеку. С деталями будет сложнее. Нужно достать индуктор из топливного элемента водопрыска. Отстрели элемент до того, как убить машину, или он сломается. Ясно. Охеренно. Сходил с водопрысками повоевать? Пожалуйста, вон водопрыски, вон элементы, вон вода, чтобы достать какую-то траву. Ладно. В этих машинах должны быть детали для запала. Надо просканировать одну. Давай. Визор покажет, где детали. Где? Там их несколько. Эта машина не боится электричества. Почему? Она же водой стреляет. Узимость холоду, да, это? Нет, это вообще... Вот и топливный элемент. Где? Отмечу его в меню визора. Как? Топливный элемент. Вот эта штука? На жопе? Тихо, присядь. Так, нам нужно выманить... Нам нужно выманить... Нам нужно выманить водопрыска. Собирай. Так, так, так, так. Секунду. Как, как бы его... Как бы его так выманить? Как бы его выманить? Во-первых, нужно отсредить топливный элемент. Это вот эта штука, да? Так, спокойно. Спокойно не подставляем жопу. Ну это кенгуру, блин. Это прям натуральный кенгуру. Так, тихо, где жопа? Вот она. Отстрелил, Свободу да? Деталь. Надо подобрать. Так, коррозия. Он взорвется. Отлично. Превосходный, я еще и скрылся. Меня еще и не видно. Прекрасно. Я считаю, так, к этому он уязвим. Ну и что? Ай, да, я так и знал. Будет больно. Осталось только добить. Все, прекрасно. Потом надо пойти забрать топливный элемент. Водопрыск. Что у него есть? А, мыш... а мы, Блин, мышечная мышца, <laughs> Машинная мышца, обломки и разрядник. Но это боеприпасы, все дела. Так, мне надо вон ту штуку забрать. А что не хлопают? Тихо, тихо, тихо. Забираю, забираю. Забирай, забирай, забирай. Ой, как много всего. Тихо, тихо. Ой, забираю, забираю, забираю. Так, Ой, все забираю. Для запала есть. есть еще что забрать? Осталось найти глубоководную опалиху. Ну, все прекрасно. Я хотел с водопрыском повоевать. Повоевали. -по прекрасно. Вот это э, водопалиха. В воде можно уклоняться. Я просто рыбочек делал. Так, и что? От кого уклоняться? От рыб? Тут кто-то плавает опасно. Как мне эту водополиху искать? А, все, все вон, вон вижу что-то. Секу. Глубоководная полиха обычно растет на дне озера. Прекрасно. Я вот что-то нашел. Вот это оно? Оно? Скажи, что оно? Ну да. Но я видел, да, я видел этот сигнал, что это такое мне интересно. Черный ящик. Я посмотрел. Надо сейчас будет всплыть по это. Прям, ого, а там глубоковато. Я не знаю, смогу ли достать, нет. Но можно попробовать в любом случае. Обалиха. В любом. Есть. Теперь можно собрать эту штуку. Да подожди. У входа в На нем Я видел. В Аиде. Подожди, Ой, что? Вопросик, может это как раз и есть черный ящик? Точнее, получал ценные данные. Так ладно, пробуем. А, вон, вон, вон, вижу. Что, кто это? Нарокоп плавает? Охерел что ли? Ясно, ладно, идем в обход. Иду в обход. А зачем нарокоп плавает? Он же под землей лазит. Охрена ему плавать -то? Странные такие, не могу. Я хочу найти, что это за штука. Вон, она прям подо мной. А я на вопросике прям нахожусь. А, так это вопросик и есть. Так, ну давай пробовать. Давай пробовать достать. Ага, я не смогу. Мне не хватит воздуха просто потом выплать. Ладно. Смотри, когда рывочек делаешь, получается очень много воздуха тратить, смотри. Прям очень быстро начинает воздух уходить. Да, все, все, все, я уже всплыл, я всплыл, я здесь. Я здесь, здесь всплыл, всплыл, сплыл, всплыл, всплыл, всплыл. Всплыл, всплыл, всплыл. Все хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Не тони, не тони. А то это какой. Напугать нас решила. Ну такая, да, нелепая будет. Это погибель, смерть. Типа, спасительница Меридиана, которая пережила тысячи машин. Уничтожила миллиарды врагов Дела утонула Нормально За боеприпасами полезла на дно Речки Ой, речка Придется драться. С кем? Ой, бляха, здравствуйте Я вас вообще не видел, парни В смысле, придется драться, Элой Зачем? Ты в курсе, что лучшая драка та, которой не было? Драка, бой, ну это Все к одному Все к одному сводится Все равно они меня не догонят это бесполезно. Так, значит, у нас появляется новый тип стрел. Или гранат, я не знаю. Чего-то из этого. Я думаю, мы сейчас сразу зайдем, начнем искать гею. А тут, блин, на нас еще на небольшой этот, как он? Небольшой крюк заставили сделать. Так, я бы, если честно, хотел бы еще сходить... Э особое... А, это особое снаряжение. Крюкохват? А, нет, крюкохват у меня есть. Вот, залп. А, запал. А, установить на копье этот запал можно использовать для него воспламенение огнеблеска и расчистить преграды из, преграды из него. Угу. Ну Это, короче, просто тупо по сюжету, чтобы больше куда могли залезть, больше Готово. всего постреть. Теперь я смогу взорвать тот огнеблеск. Ну, хорошо. Очень как полезное пользоваться? Чего? С его помощью я отсоединил вычислительную сферу от того гора. Чудесно. Угу. Просто R2. На твоем месте я бы отошел. Я тебя понял, но ну, можно я сначала за... по взаимодействию. Э? Так и что? Добро пожаловать. Ну вот. Нормально. Сайт. Я могу войти. Так, не тяни же время. Да заткнись, уже раздражать начинать. Не отвлекайся, Эллой. Раздражаешь, капец Ну, это лут Не отвлекайся, Элой Ему просто интересно, чтобы мы нашли гею для чего Не, я насчет согласен Насчет того, что он там, типа Причастен к тому, что, типа, он является Спасителем человечества В какой-то степени так и есть Ведь без него, Элой бы Это я могу прочитать сквозь стену? Почему она не может сквозь стены читать? Она же видит это прекрасно что у Сайлос является в какой-то степени одним из спасителей. Извиняюсь. Одним из спасителей человечества, потому что. Тут же все затоплено. Нужна маска. А на другой стороне еще дверь с генетическим замком. Что? Наверняка копии геи должны быть там. Так, лута? Понять, как туда пробраться. А, потому что он показал нам, где искать а, Все эти вот эти за... Где новый рассвет Искать то, пятое, десятое Рассказал про Идо, Хоть и тянул долго, жестко прям тянул Но все равно рассказал-то Так, ну я делаю вот так Все как обычно Тихо! я пробираюсь по каким-то да, да, древним да. руинам А ты шпионишь за мной через визор Хватит предаваться ностальгии Постарайся найти копию раздражаешь как мне попасть туда опа что-то нашел ну сюда типа ну типа сюда ну типа сюда а потом сюда и что тут может пригодиться крюкохват а треугольник я помню да так ладно лазим лазим карабкаемся куда-то Куда? Непонятно. И чё, и куда? И чё, куда? Туда, что ли? Ну, давай, попробуем. Ну, хорошо. Лут. Ну, можно будет столько всяких этих, как бы продать часов. Получим бабосиков. Чё? Используйте R, чтобы переместить камеру, найти соседнюю опору или точку зацепа, повиснуть на уступе. А где мы виснуть? Ты предлагаешь мне где-то повиснуть? Тихо-тихо, здесь не виснем. Вот здесь... Куда мне вообще надо? Или я сюда за часами только приехал? Но я вижу, вон туда можно Ну как? Туда попасть? Я не понимаю Может как-то с этой штуки можно еще Как-то Как-то не знаю Может как-нибудь так Или Вот так вот Да Отлично Отлично, прекрасно, блестяще. Вон вижу лестницу какую-то. А можно воду спустить? Там по-любому внизу куча лука всякого интересного. Так, ладно, выплыли сюда. Может там просто ящик был, я не знаю. Как бы вот еще в эту сторону можно сходить. Ну, пойдем сюда. Пойдем сюда, что там? Так, так, так. Может быть там реально просто тупо за ящика надо было. Потому что, ну, здесь я он, вижу побольше, где полазить. И сюда можно, и туда можно. А, тупик. Понятно. Зачем делать вот эти раздвоенные дороги, если вот одна ведет в тупик? Типа просто полазить подольше? Ага, вижу. Так, ну вроде это похоже на дорогу. Правильно. Так, так, так, и что? Просто тупо туда, да? Опа, отлично. Есть что полутать? Есть. Вот как в эту... Да стой, мой лай. Как вот в эту дырку попасть? Не, ну не так же. Вот так можно. Дверь заперта. Так, подожди, а там было что? Ля-ля-ля, колбасит устройство. А, все сломал <кười> <кười> Блин, я хотел посмотреть, есть ли там что-нибудь еще И все, все сломалось Дверь заперта, есть устройство Батарейка нужна, Элой, батарейка Где искать, я не знаю, а вот она Энергоячейка Очень удобно, что она здесь оказалась Прям очень удобно Мы уже такое делали же, когда тарелку на длина шеи Там устанавливали Сработало Вообще, я думал э, Что нам нужно будет К вождю, прежде чем пойти по координатам Сайленса. но видимо нет Видимо, ну вот смотри а, Чисто теоретически в сюжетном Плане, если сейчас Мы находим копию Гей. То все, ну, как бы, по сути, ты включаешь гею, гей говорит, все, молодец. а хотя подожди, а нет, не подожди. Я просто думал, типа, а, если гея, а, мы найдем копию гея, возможно, нам придется искать цепляется вот этого гефеста и так далее. За что цепляется? Тихо, тихо, ты что делаешь? Подожди, подожди. Не, ну можно и так, в принципе. Так, давай ты перепрыгнешь. Прекрасно. Она опять вот на вытянутых, на вытянутых руках лежит. Мне это прям нравится капец как. Я не вижу. Где он? Вот он. Вот он. Ягодки два осколка, блин. Вообще ни о чем. И ч че, как? А нафига сюда прыгал? Мне вниз надо? Ну, блин, да, наверное. о хо хо хо и чё? Ну, я не хочу прыгать вниз. Блях, оно придется, походу. Давай пробовать. Оп. Я очканул. Да ну хорош, свиснись. Да ну Элой, ну нажми квадратик. Нажал. Отлично. Легонько так спустились. Что это было за место? Похоже, тут еще одна консоль без питания. Похоже на то. Где искать батарейки? Батарейки две причем надо, да? Ага, я понял. Ящик туда. Ящик туда. Но это загадки, это как у пятого класса. Четвертая четверть. Так, все нормально. Отпускай. Отсюда доберемся. Тут как раз вот стоит этот, как у... Ограничитель. Сейчас мы используем наш огнежар. А сюда нас не пустят. Это в любом случае. Так что, ну, идем, да. Идем как есть. Идем по сюжету. Никуда не сворачиваем. Сжигаем вот эту порчу. У нас, по сути, сколько еще должно быть дополнительных инструментов, которые нам что-то открывают? По-моему, там еще два или три, да, было. Это что? Энергоячейка Но это одна. Мне нужно две. Здесь пусто. Блин, уже свистнули и уже какие-то мародеры отсюда украли, все. так ярко, что так ярко. Надо назад подняться. Сюда тоже нужна энергоячейка. А так, может, я вставлю сюда. А, так все, я же это. Сейчас дверь закроется. Нет, не закроется. Я же вставил эту ячейку, чтобы открыть проход. Теперь я вставляю сюда, потому что туда мне две надо, мне не хватит одной. Вставив сюда, что я с этого получу. Начать прослушивание. А я что, просто нашел какой-то этот? Какую-то записку? Ты, дружище. Давай. Весник конца света. Чем могу помочь? Твои изменения для Паука-отшельника — отдельное хранилище для образцов Геи и Аида. Нет, это слишком дорого. На следующей неделе я переношу испытания Аида в штаб-квартиру Нового Рассвета. Придержи коней. Попробуй объяснить на пальцах. Кроха-Аидик — злобная тварь. И его нельзя доставать из колыбели. Пусть только дернется, и она отрежет его от всех коммуникаций. Так что эта жуткая темная нора – идеальное место. Отсюда очень сложно вырваться, поэтому супервирусы, что вы тут собрали, еще не разорвали планету. Помнишь про Дракснет-4? Нет. Кажется, вы с ребятами прозвали его «Молдавский взлом». У этого проекта была секретность уровня 9. А, ты думал, что твои дуболомы замели все следы? А тут пришел старина Треф с и сумел разглядеть, откуда ноги растут. Нет уж, пусть Аид побудет здесь. До связи, Тедди. Если этот комплекс был изолирован от мира, то копии геи здесь должны были сохраниться. А и с... Тед Фаро не мог уничтожить в них базу данных Аполлона. А, -а, -а так вот, что тебя интересует. Ну да, в первую очередь его интересуют знания, и он хочет получить Аполлона. Вот для чего ему нужна гея. Логично, логично, все. Так, и что, куда вставлять сначала? Если я вставлю сюда, что будет? Опять записки? Точно. Вот этот Трэвис стейт. Elizabeth. А это Элизабет Собик. И Трэвис Да. И чё, чё, чё, и чё? Да, Лис, я такое сделал, что ты меня расцелуешь всего Давай, что сделал? Я представил себе, как эти бездельники из Зенита открывают нашу фальшивую гею И подумал, что нужен финальный штрих А, ну это то, что мы видели, да? Это не розыгрыш, Трэвис Да-да, я знаю Я лишь встроил в нее наши аватарки Крошка ты и крошка я чтобы лично и душевно сообщить им об их провале. Может, отправишь уже? Как только скомпилируется. А потом мы это отпразднуем. Я прихватил все нужное. Пиццу, абсент, пару мешочков для сокса. Для кого? Как только закончим, я возвращаюсь в Брэйс. Ты меня поражаешь, Лис. Почему все вы... Такие из себя герои, почти небожители, так любите весь мир, но ни одного человека. У тебя друзья хоть были когда-нибудь? Компиляция завершена. Файл пустые обещания готов к отправке. Будь добр, отправь. Ну, короче, к Элизабет клеился. Это я понял. Логическая Всё? бомба запущена. Получайте, земные тики. <смех> Ты как всегда лучший в своем деле. Ну такой, заебанец такой такой. А, а, и там чё-кого братан. Я всегда... Стой, он что-то еще хотел сказать? Да и хер с ним. <смех> ладно, ладно, ладно, не страшно. Ну, Элизабет Собик, она как бы... Я так и знал, что она ему ответит Консоля. примерно. Причина. подключаем, в чем проблема? Все, можно идти. Можно идти, лой. Как удачно все у нас получилось. Можно же открыть, правильно? Нет? Почему нет? Ты че? Чё, какая дверь? А, взрывозащитная, я думал, взрывающаяся. И че? Так я ж вставил. А, так ё консоль можно нажать же. Сейчас секу, секу, секу. Блин, тут какой-то ящик же, нет? Или мне его можно открыть? А, -а, а, так вот для чего. Что это у нас тут? Это просто тупо лут. Просто тупо лут. А куда мне вставить тогда эту, блин, батарейку? Или она сюда и должна была вставляться? Ну, по всей видимости, да. По всей видимости, да, потому что там вон идет вот эта труба туда. Ну ладно, я же что знал, что ли? Я думал это посмотреть мультики про притеч. Может кто-нибудь когда-нибудь про тебя мультики будет смотреть? Про нас с тобой? Ну Так найдут базу Аполлона, а мы тут с тобой такие, здорово, играем в Horizon. О, да! Да я тебя понял, все, все, Да я понял, Я представил себе, как эти бездельники из Зенита открывают нашу Смотри, слышно до сих пор его. Как туда попасть? Ага. Так, так, так, так, так, так, треугольник. А, тихо, тихо, тихо. Так, теперь я туда могу запрыгнуть. Ладно. Рискуем, прыгаем. Залази. Прекрасно. Все, дорога найдена. Ты чего, Элой? Ты что, анимация была такая? Дальше. Куда? Дальше. Не допрыгнуть. Но можно спланировать. Можно, как бы. Ну да. Едеть! Что <смех> <Сапога> такое? <блин. смех> Я поздно нажал, удерживать что надо. Ладно. Компиляция завершена. Файл пустые обещания. Готов к отправке Вот это не как надо было лестницу скинуть, по-любому. По-любому. Я вот уверен на сто Ладно, обойдем. Обойдем. А? а он все там это говорит, он все про зенитиков там шутит. Шутки свои, бородатые. Так, лестницу скидывай, Лой. Я всегда тобой восхищался, Все прекрасно. Она была так, все, сейчас спланируем. Сейчас все спланируем. Отсюда я не смогу. Не, ну мы рисковать не будем. Как бы зачем нам рисковать, если. Если у нас даже по обычному допрыгнуть не получается, а что мы будем рисковать по этому, как по выебистому? Не-не-не. Все хорошо. Прекрасно. Дальше. Вижу, куда можно. Туда можно. Летит. Далее. Там какой-то кабинет. Стоит взглянуть. Ну, туда? Давай взглянем. Как в него попасть? А, ну да. Логично, логично. <с <с и никаких машин внутри не спрятано, да? Так, я отойду. Ой, я сюда отойду. Бля, дай сюда. Да я поздно вспомнил, что надо отойти. Что у нас тут? Аккуратно, Сайленс, блин, сам бы пришел, помог. Мы, между прочим, могли бы стать с тобой друзьями, если бы ты не был бы таким козлом. Если бы он не был таким мудаком, в принципе, с ним можно было бы общаться. ⁇ п. О, Здесь он создал много вирусов, пока не переключился на новый рассвет. А, взрывчатый осадок, взрывчатка, ну очень много чего. Палки? Зачем палки? Я не знаю. Палок у нас захерар. хера потом заберу. Кого? А в хранилище уходит. ё мое. Ну кстати в хранилище то, что уходит, очень удобно. Можно будет потом если чё все это наладить. Снова запертая дверь. А что за консоль рядом? Какая? Тя, какая консоль? Вот это мощь! Сколько там децибелов? За шумопоглощающим полем? 150 Значит, нас не услышат Как дела, Треф? Я давно тебя знаю И ты никогда никого не обманывал И вдруг дальний зенит Я хотел рассказать тебе За копию гея они обещали мне место на Одиссее но, но я им сразу сказал, что мне нужны две каюты Я беру с собой Трево <сёк> <сёк> Боже, Хэнк Похоже, звукопоглощающее поле сломалось Ты в порядке? Да, я-то нормаз. У меня тут персональная защита Твои уши вряд ли тебе теперь помогут но все мои слова появляются там в виде текста, видишь? Хорошо. Пока я прибавляю музыку до 170 децибелов, может, напишешь код для передачи? Все? Да, вот так. И это все? Шикарно. Спасибо, Хэнк. Молодец. Охрана. Можете забирать Хэнка Шоа. Не, все еще дышит, но прибраться тут не помешает. Визор может засечь что-нибудь, что я упустила. Кажется, замок подключен к двери. Чтобы его открыть, нужен код. А я тебе где его найду? А где мне кот найти? Ха, интересно. Опа, опа, что это? Цифры какие-то. А, чё плюс? Я вообще не могу разглядеть. Где-то он что-то писал, какие-то цифры кода. Куда-то. Куда, я не понял. Циф... Посмотрю все еще раз. Тут должно быть что-то, что поможет открыть дверь. Ну да. В записях Трэвиса Тейта было какое-то число. Надо попробовать. Какое Чисто. число? В каких записях? Записная книжка. А... -да -да. Аудиозаписи. Где? каких-то записях Трависа это? Скорее всего не в звуковых, а вот в таких, да, записульках. Информация о заданиях. А... Скорее всего последний, вот этот. Вот, uh, этот рев, я тут откопал файлы проекта Паутина Слуг, старый еще до Аида. Старые еще до Аида? А, ну типа этот проект был еще до Аида, ну я понял. Тед uh, оказался не таким уж педантом, какого черта он там натворил? Ух, еще и испо uh, с использованием кое-какого пак основного кода из Рамзеса. Рамзеса. Какие-то, блин, программы непонятные. Что-то там понаписали, хер, вот уж всего. Между прочим, там не только молдавский взлом, но еще и всякая... А, новая чертовщина типа мемер. И что мне особенно нравится, северена 7482. В общем, теперь это супер хищник захватит э, захватить контроль над лакеями и вооружить их бытовой техникой. Только представьте, какой э, был бы бардак. Если честно, я бы хотел на это посмотреть. Дать им... Э, пере... <coughs> Блин, Чуть дыхание, неправильно дышу. Дать им порезвиться, прежде чем гасить свет. Но нет, я не поддамся искушению. Наверное, это мне в наказание за Лизи. Или я просто боюсь потерять вкусный контракт с Лизием. А, ну давай попробуем 74-82. 74-82. там было? 74, 82, давай попробуем, давай попробуем, 70, а, подожди, а как, 74, 82, это он находил пароли, вот как раз, Готов. ну, все правильно, а, смотри, даже во время, вот, когда а, всеобщего апокалипсиса, кто-то там в космос хотел улететь, кто-то вот бункер строил а, и все равно у них какие-то интриги, заговоры, расследования происходили. Все равно что-то где-то да как-то всплывали, всплывали. Люди есть люди. Люди есть люди. Даже перед э, всеобщим вымиранием как бы не могут объединиться. Ну как бы да, там еще каждая о своей шкуре думает, поэтому оно так и получается. Давай как-то пролезем аккуратненько. Оп. Прес прекрасно, прекрасно блестяще. Кстати, тут где-то было 78, только что написано. Может, это и была подсказка, что 78, 82. Или 42. Да, я уже забыл, прикинь. Так, ладно, ничего нету. Ничего нету, ничего нету. Есть, есть, есть, есть, есть. Есть вот это. То есть, Треви Стейт работал здесь. И над Аидом, и над всякой фигней. Давай послушаем. Сделки не будет, Тильда. Новый рассвет получил эктогенные камеры. Дальнему Зениту нужна база данных Аполлона. Этот случай не... Вы пытались украсть гею! Я к этому не причастна. А виновных вы наказали. После вашего вируса они еле восстановили системы. И я должна поверить, что ты ничего об этом не знала? Лис, перестань. У человечества и так мало шансов. Ты можешь не верить в наш план. Но вдруг выживем только мы. Неужели нам не нужен будет Аполлон? В напоминание о нашем прошлом, ошибках Ну так тогда. да Умоляю тебя Ладно Получишь ты копию Аполлона Только они копию Аполлона Спасибо. только получили Поговорим еще раз Прощай, Тильда Короче а вот дверь Я уже близко Пожалуйста. В голосе Элизабет Звучала грусть Наверное, это что-то личное Наверняка да что ты под этого как подсирает сиди? <смех> Смотри. А, короче, блин. Я все-таки думаю, что в космос они улетели. Аполлона они получили. Как бы. И скорее всего... Едеть! Я нажал не ту кнопку. Как всегда. Прекрасно. Прекрасно просто. Как мне теперь назад попасть? Надо было лестницу скинуть опять, ну ё-моё. Сейчас заново дадут добираться, это ж О, господи ты, божечки мой. Да когда же я научусь на своих, шах... на, на своих ошибках, блин, учиться, а? Можно, перелететь. можно, можно. Вот, и лестницу скинуть. Обязательно скинуть лестницу. Лестница скинута, теперь идем в обход. Идем опять в обход, потому что, блин, ну... Бывает, бывает, в кнопках путаешься, в кнопках путаешься, кнопки не те пальцы, знаешь, ты жмешь на квадратик, а палец соскальзывает, нажимаешь крестик или кружок, или еще что-нибудь. Ну, Всякая в жизни случается, эффект бабочки там, по сути. Ну, что ты сейчас будешь докапываться, не знаю, отстань. Как бы упали и упали. Не вставал только тот, кто не падал жму квадратик все в этот раз я эту кнопку нажал да просто одинаковые кнопки нажать чтобы отпрыгивать или этот какой и чё и куда мне блин ну типа туда да куда ты идти тихо я не знаю куда мне ну-ка просканируй а чего-то зацепить фигню можно Подожди, как? Без боеприпасов я стрелять не могу Да тебе и не надо стрелять, зацепи вот эту фигню Да, все правильно подумал? А, ну да Ну если бы я не просканировал, я бы не понял Оп Тихо, слышишь, на заднем плане музыка такая Ти-ти-ти-ти ти, -ти, -ти" какая -то, то космическая такая Опять намеки, опять намеки на то, что Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай вижу Специально, а, подсветили решеточку, чтобы нам видно было, элой так, сюда Ну чё, мы отсюда не допрыгнем? Ну, я бы, конечно, попробовал, но рисковать бы я не стал Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо <свец> <свец> Взлетели, полетели Все, прекрасно Прям как раз долетел А тут такая платформа маленькая, где мне прятаться от взрыва? Вдруг нет, взрывной волной вынесет, нахрен Может, здесь где-то лестницу можно было спустить? Все, я прячусь И присел <свец> Бляха, ну я так и знал, я так и знал Козлы <смех> Блин, ну что же за подставы такие, ну ё-моё. Где вот на этой маленькой платформе спрятаться? Можно было, конечно, попробовать обратно улететь на этой, како, На. На тросе, короче. Но не факт, что получилось бы. Сейчас поднимемся, посмотрим. Который раз, я уже внизу оказываюсь. Который? Uh, три, тр третий, четвертый ряд. Э, раз. Ладно, ладно. Я хотел еще в шахматы сегодня поиграть, элой. Ну, видимо, нет. Видимо, не поиграемся в шахматы. Потому что уже время-то. Время-то идет, Элой. Время идет. Планету надо спасать быстро, а ты что-то падаешь постоянно вниз. Вот она падает, а мне приходится... Вот потому что она падает, приходится постоянно ее поднимать. Наверх. Ну, она же, блин, набежала на эту балку. Нахрена она мимо нее бежит. Эллой, ты издеваешься надо мной. Господи. <с> За что? За что мне это все? За что мне эти испытания? Сайленс, ты козел, конечно, редкостный. Ладно, ладно, ладно. Мне кажется, э, ну вот эти передвижения по забытым комплексам, они как бы имеют место быть в сюжете, но, но, но, но, мне кажется, мы так много по ним полазили в первой части, что во второй можно было бы что-нибудь другое добавить. Что-нибудь более интересное. Что-то новое. Какие-то новые зоны для изучения. Не такие, а вот... ну, Я, я не знаю, более их как-то разнообразными сделать. По сути, мы опять лазим по храмам. Ну, э, по храмам, по лабораториям это этим забытым. И ничего такого прям супер полезного мы здесь не находим. Только какие-то дополнительные новинки. Ну, хотя с другой стороны, с другой стороны, где, бы, где еще искать гею? Вот где еще искать гею, как в какой-нибудь лаборатории? Это да. Ну, просто не знаю. Просто лазим, бегаем, тут э летаем, падаем. Как-то не знаю, не то немножко. Так, ладно. Попытка номер какая? Полетели. Полетели, прилетели. А куда мне было спрятаться от взрыва? Я бы успел назад. Ну, кстати, да, назад можно было упрыгивать. Ну ладно. Что, простите? Какой нахрен сейф! Вы чуть ебанулись. Это что, просто секреточка? Серьезно. Это просто секреточка. А здесь? А здесь просто платформа, по которой можно было подняться наверх, да? Но и сюда бы не поднялся на нее саму. Ладно. Ладно, я тебя понял. Это если вдруг я не долетел, долетел бы до этой платформы и поднялся здесь. Кстати, можно было внизу спрятаться. Хорошо, тогда все-таки... Да ты заколебал меня. ну Что ты падаешь, элой? Прекрати. Прекрати, пожалуйста. Давай не будем с тобой ссориться. Все же хорошо у нас было с тобой. Оп... Так хорошо, ладно. Хорошо, ладно. Хорошо, ладно. Хорошо, ладно. Так подожди, подожди. Подожди, сейчас я, я придумал, я все придумал, я все придумал. Блин, я все же придумал, так хорошо. Почему нельзя было зацепиться тросом? А меня калит, меня калит, прям вообще жесть как. Ну чё, пробовать будем? Давай пробовать, ладно. О, прекрасно. Ну сходили, получили ящик, ладно. Потратили время на ящик. Поугорал-то надо мной. Или наоборот, по этому. Покринжавал. Вот ты такой сидишь, ну как? Ну как можно так тупить? Как можно так не прыгать? Прям красиво. Зачем? Все же расставлено, все вот эти... Вот эти вот что это? Это копия гея по-любому. Ну, почему? Ну, и да что такое? Похоже питания нет, но что та консоль работает. Что за трансформер? Тоже потоп. Надеюсь вода не повредила ничего важного. идти Например копию. Найди ее. Да все не этого, блин. Без тебя знаю что делать. Генетический профиль Здравствуйте, доктор Мне Сайленс, когда твоя Эдите помощь потребуется. Паука-отшельника. А, а, так вот паук запускаю. это. Зачем он? Да-да, запускаем. С ним драться надо будет? Мне это не нравится. Мне тоже. Устройство нестабильное. И очень тяжелое. Осторожно. Я, я всегда. Питание подвела. И тут есть данные. Похоже, паук-отшельник это отладочное устройство для геи и Аида. Каким образом? Надо взглянуть на тот терминал. Ге... Да, вперед. Гея и Аид, это же, блин, эти какого. Программы. Как вот эта машина должна была их отлаживать? Так, я не совсем понимаю. Я думаю, эти два круглых контейнера — хранилище. Так. В одном копии Аида, в другом Геи. Допустим. И чего ты ждешь? Хранилище Аида опустилось, а Геи застряла Так отцепи его. Логично Нужно как-то отцепить кабель от механизма Да я цепляюсь. Как все ненадежно Надеюсь, ты ничего не повредил Надеюсь Что ж, раз механизм опустился Я смогу достать контейнер Давай Смотри, не перепутай Одна есть, даже две Я уже начал переживать Низкий цифровой след Занято 2% Так быть не должно Кей обладала мощным суперинтеллектом Она должна Чш. Не понял, типа 2% всего загружено? Ядро? Нет вспомогательных функций а, -а, -а. Да, скорее семя, из которого может вырасти кей Если получит функции, составляющие эвристическую матрицу Нам сейчас ловить надо так функции Боюсь, да Без подфункций да! Ты сделала все, что могла И все, впустую. Да успокойся, все под контролем Элой. Может быть, спасти мир в одиночку не способна? Да нет, даже нам ты? нужно найти эти стоп, подфункции. Стоп. Без подфункции она бесполезна, но подфункции же есть где-то. Да, я про это и говорил. разбросанные по миру после взрыва исходный гейм. Да. Кто знает, где их искать? Ты не вовремя, а даже если успеешь, таинственный сигнал изменил их аида. Это не выход. Еще какой. Конечно. Если получится. О, нахер, выкинула. Если ты его выкинула, почему до сих а, пор это не сделала? И чё? Попытаться... Есть сигнал? Ты нашла Миниру, но она молчит. Она рядом. Я доберусь, в горах. К западу от Песни Долины. Я надеялась найти все под функции, но... Для начала хватит и одной? Да. Найди Минерву. С ней можно запустить эвристическую матрицу гей. Обретя сознание, она поможет мне найти и собрать остальные функции. И восстановить ее по частям. Очень умно. Все еще считаешь, что я не спасу мир? Что? Что такое? Никто сюда, кроме меня, войти не а, может. Кстати... Об этом. Ах ты мразь Тревога, нарушители, тревога Элой, слушай меня внимательно Эти нарушители хотят того же, что и ты Вернуть гею Затем мы пришли Твои друзья? Нет, мы не знакомы Импульс данных с местоположением запасной копии геи Я передал анонимно Они могущественны, но не навредят тебе Когда узнают, кто ты и что ты Лон Элизабет Собек Генетический ключ, который перезапустит гею И восстановит систему Ты им нужна Я предупреждала, Сайленс Хоть раз, Элой прими неизбежный. Открой люк Да что ж такое Я верну гею Спасу жизнь на земле, а потом я найду тебя и прикончу Согласен я пытаюсь помочь тебе. Ты как ты прям странно помогаешь <кх> Ты что наделала? Попробую теперь пошпионить а, у нас другой визор есть. Вот так. Новый визор, без вирусов. Так. А ч раньше так не сделала? Думай, давай. Может, они могущественные, но только я могу открыть люк. Да. А как они попали? А, я же взорвал Вопрос начале в том, как я отсюда дверь. выберусь. И она не откроется. Но сюда они не попадут. В воде есть течение. Небольшое, но... Может, это выход? Может, мне дадут маску сейчас? Дышать под водой? разрешен. Здравствуйте, доктор Сова. Чего? Добро пожаловать. <связать> Кого? Ты чего, еманулся? А каким образом? <связать> Что? Это зениты, блин, эти. Это тут интересно. Бета. Все понятно. Да ладно. Да ладно, серьезно? Едите. Нихера себе. У нас война клонов началась. Приколись. Я же говорил, что эти с зенита приехали. Получилось? Прелестно. Тот импульс шел отсюда. Кто-то? Что-то не так? А сайлонс с об этом не знает, да? <звук> Призраки. Бета! Я же говорил, зенита! Ну все, космическая да. война. Есть идеи, какого черта тут делает клон Элизабет Собак? Последняя надежда Гей на восстановление сделала перед самоуничтожением. М -м не нравится мне это. Она мне не нравится. Она не нужна. Но эффект... Нет, и одной хватит. Эрик, что? Походишься на клона. Ха. Легко. Офигенно, да и А вдруг она послала импульс? Тогда это было глупо. Но мы добыли, что нам нужно. Так что давайте используем. На Тильду Свинтон похож. Ну ладно. Погнали. Я часто убивал в виртуале. Но виртуале... тела, пока из глаз уходит блеск жизни. О, голограмма не передаст. Ты, ну, ты продолжаешь молчать? Да у него щиты, Лой, не прокань, не проканает. Ты считаешь, что твои палочки могут навредить мне? Так, Лой, соберись. Офигенно. Это будет весело ну, Он и не знаю, как кому, кому как Тебе это знакомо? Подожди Ты же хочешь этого А вот такое хочешь? Мудак Хитить, <свист> <свист> у него пулемет <свист> Бить бесполезно И что делать? Надо выбираться отсюда А что делать? Может попробовать <свист> уронить весь процессор Кого? <свист> С той консоли я смогу опустить его ниже. Бляха, муха! Прикололись, Сали. И что с ним делать? Это нечестно. Виртуальное будущее против доисторических палок и камней, бляха. Че придумаешь еще? Слишком близко. Я не успею. Почему? Ясно, ладно. Да ты косой, бляха, муха. Давай попробую в него стрельнуть в голову. Это по-твоему оружие? Да. Это все, что у меня есть. Говно и палки. А на него вот вообще ничего не работает? Я очень давно этого... Я могу просканировать его. Эрик. А я тебя просканировал, алё, дядя. Я знаю, что ты Эрик. А там сундук был. Ясно, ясно. Давай быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. быстро. Жму, жму, жму, жму, жму. лишнее! Теперь я могу сломать крепление у этой штуковины. Охеренно. Так, ладно, ладно, ладно, понял. Очень странный босс, очень странный босс. Одно есть. Это тебе не поможет. Да, да, да, да, да. <голос> а -а -а -а. <голос> ладно, ладно, ладно. Я же говорил про зенитку, все правильно я говорил. А ага, ага, ага, ага, ага. Ну и что-то со своими суперпукалками даже попасть сделаю. не можешь. Да, да, да, да, да. да тихо, тихо. Одно есть. Тихо, Что тихо, тихо. Задумала? Да, все хорошо, все хорошо. <голос> ага. Да, да, да, да, да. да. Твои виртуальные. Да, тихо, дей еще вижу, вижу. Боль. Попал. Власть. Красава, молодец. Он что-то там делает. Тихо, тихо, э. тихо. Что-то делает, э. что-то делает. Э. Что творить? Тихо тихо, тихо, тихо, тихо. Я не могу одновременно стрелять и за ним следить. Эй, стреляй в меня, а они железке! Да успокойся, у меня своя тактика. Э. Своя тактика у меня. Успокойся. <св> ты, <св> ты там сражаешься какой? Да хорош! Стрелять! Дай мне пострелять-то, е Так, ладно, вот в эту. Есть! Все под контролем! ай яй яй яй яй застрял, застрял! Опа-опа, опа, тихо, тихо, тихо. Опа, очки. Я, я успею, успею, успею! Успел? На опережение, сработал. На него упадет. <свы> И чё? Девочка твой план не сработает уверен а что ты меня сразу не добил вот эти клише супер злодейски давай монолог супер злодейский еще выдай давай же. подходи ну, ты а такой воебушник Элой, нельзя план, нельзя рассказывать план а ты да ёб твою заново где он вообще а, он этой херню стреляет, которая не попадает. Похоже, Это тебе крепления. не поможет. Дерись со мной. Да Я дерусь. Че, а, я все сделал? Я все сделал? Надолго Нет, не все. Тихо, тихо, тихо, все под осталось контролем. Одно. Все под контролем, мужик, не переживай. У меня все по плану идет ты хочешь этого его не меньше меня тарататата -та -та -та -та -та -та! тихо эти шипы тихо тихо тихо вон вижу вижу все изи если эта штука упадет она просто тебя прибьет лучше так чем от твоих рук что-то глупый план Элой. а мы его не победили? Ладно, это просто план вступления был, да? Ну да, про все видимости. Ну тут, знаешь, сыграл больше опыт, нежели вот этот со своими технологиями. Там что-то ходил такой. Мать! Ходил, там что-то стрелял из своих пуколок. Ну это вообще жесть! В смысле, футу... это Это, блин. Как как с будущим, по сути, сталкивается прошлое и будущее. Прикинь, вот просто аборигены с палками побежали бы сейчас на людей с автоматами. Ну серьезно. Что это было? Убивай ее, как ты просил. А ты что подумал? Платформа упала. Тело утонуло с ней. Да, да, да. Ясно. И когда это все было не по-твоему, а? Призраки. Поиск. Жопа. Жопа. Это внезапно, так вообще прям внезапно было. Ну хотя с одной стороны внезапно, мы же говорили, что эти говнюки выжили. Так что с одной стороны внезапно, а с другой что у них есть клон или Собок, Это, это да, а это. Куда течет? Может к выходу? Куда течет? Надо куда-то нырять? Давай попробуем. Ой, ну давай пробовать плыть. Тихо-тихо. да куда, ну и лой. Давай пробовать плыть. Надеюсь, мне хватит воздуха. Так, то есть мне теперь надо сражаться как-то с зенитом этим пытаться. Так, так, так. Ну блин, я не узнаю, я могу не успеть сейчас. А бы тихо тихо тихо Сейчас вынорнем, сейчас вынорнем, Элой, спокойно. Все хорошо, все хорошо. Попробую заразиться. Блять! Я застрял. А ч я же знал, я же не знал, что они там. Попробую проплыть снизу. Офигенно, блин, я ж не знал, что они там. И чё? Тихо, визра их видят. Призрак. Уязвимость к. Только кислоте. И я не знаю, что это за знак. Ладно, хрен с ними с этими призраками. Погнали пробовать дальше плыть. Они воду, получается, не могут. Все понятно. Они могут только засечь. Ага, могут, могут, могут, могут, могут. Я понял. Все, я вас понял. А куда мне вообще надо? Мне от воздуха не хватает от слова совсем. Тихо, тихо. сижу, прячусь. Сижу, прячусь, очкую. Куда мне надо, не понимаю. Где-то что-то здесь искать надо. Хорошо, понял. Опять эти призраки. Лучше им не попадаться. Что это? Мне поздно сигнал. Может не туда, куда-то и надо? Ладно, ищем. Ищем проходы. Опа, сюда можно? Откроется. Откроется. Все прекрасно. Значит, сюда. Если открывается, значит, сюда. Дальше куда? Дальше куда? Сюда, ладно. Всплывай, всплывай, всплывай, дышим, дышим. Так, ладно. Это просто э, э, воздушный карман. Фу, тут, тут, тут. -ту. Я, если честно, не люблю вот эти моменты с водой, потому что ты на панике пытаешься понять, куда тебе надо плыть. Отклонить. Что это? А, толкнуться. Тут типа тупо си течение сильное, я понял. Ага, все хорошо. Там внизу чисто сильное течение, поэтому без оттолкнуться я бы не пролез. И как отсюда выбраться? Так, это отрываем. Это отрываем как? Я уже забыл. Главное, сильно не шуми, элой. Ну да. Так, просто что я говорил, не нравятся мне вот с водой вот эти моменты. Дайте. Потому что ты на панике ищешь, куда тебе надо бежать. Еще и при этом это все на время происходит. Я круг просто. Да-да-да-да-да-да-да. Куда? Ныряй. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай еще, еще, еще, еще сюда. Все прекрасно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Подышать, подышать. Все, все, все Здесь нас не найдут. Отрывай. Не отрывает? Так, ладно, куда дальше тогда? Я не знаю, куда дальше. Странно, мы типа сюда заплыли, но нам не сюда. Ты это хочешь сказать? Бля, ха-муха, как все запутано. Ну здесь она не проходит. Эта вода куда течет. Может к выходу? Куда? Где? Где ты видишь поток воды, Лой? А, ёб твою ногу, точно. Я ж не видел. Вниз или вверх? Все видимости вверх. Ладно, ладно, всплываем тогда. Это вода куда-то течет. Может, к выходу. Все прекрасно. Заползай, заползай. Так, все куда сюда? Ой, ну сейчас будет битва. Сейчас будет битва, это по-любому. Так. Огонь тут не поможет. Так у меня и нет огня. Охереть их. Какого они уровня? 25. Они типа мощнее. Тут типа в стелс надо. Ну я не могу в стелс. Я не умею. На энергоблок. Вода течет сюда. Интересно. Куда? Откуда ты знаешь? Ладно, идем. Хотя что мне по стелсу идти? Их же здесь нет. Мне вниз спрыгивать в воду? Мне в воду спрыгивать? Не, я могу спрыгнуть, мне как бы не тяжело. Ну давай. Ладно, давай попробуем. А, не дает спрыгнуть в воду. А куда тогда, Элой? Ты прикалываешься? Куда мне тогда надо? Ну вот я могу прыгнуть в воду но он не дает специально сюда прыгнуть потому что там выхода из нее нет что а да ладно я это не заметил капец и конечно внимательны что обосраться молодец ну я сейчас взорву они меня услышат они меня услышат в любом случае это прям по-любому ну да как тебя не зацепило Почему тебя не зацепило? Беги! Ясно. Отлично. Ооо. Пиздярики. Сейчас смоет нахрен. Ооо, <соскоп> это воду нельзя тогда. А план был-то неплох, да? Все, отлично Ну так тоже можно Сгруппироваться, Илой По-моему, о, Застряло, да? Бля, хаму Какое течение жесткое Нормально, выжила. Прям фартанула опять ей. В который раз ей везет? Это Галюная. Это Галюная. А, ну да. Он пришел за мной. Я как ты меня нашел? Нашла. А, по визору. Тише. А, он побрился. побрился должна... Тихо-тихо, все отдыхай. Да, ⁇ -мо ⁇ Эй, эй, тесь, Спокойно. Смотри, принес, помог. На, тише, на тише, запад тише. его. Все здесь. Мужик, ты красавчик. Сжимала эту штуку, я понял, что она важна. Где мы? Это лагерь племени Утару. Неподалеку ты и упала. Нас подобрали? Я... Два дня. Фору просрали, Элой Но главное живы. вы Ну я думаю, ты понимаешь, что нам Жестко все Проблем прям куча Надо что-то с этим придумывать Времени нет Я кое-что нашла В горах западу западу от, от песни, песни долине. Долине. Да. Ты бормотала, пока я тебя нес Слушай, Элой Что бы ты ни нашла не можешь... Если надо, я поползу, Варл. В одиночку ты не вывесишь. Но сперва ты должна кое с кем поговорить. С Утару по имени Зо. Она сказала, в горах неспокойно. Из пещеры валят жуткие машины. Это же не совпадение. Зачем с ней говорить? Идем к пещере. Куда ты вот пойдешь? Смысл? Это... Земли Утару. Ее земли. Она нам поможет. Увидишь. И Луя опять пытается вывести все на себе, но вот она уже не вывозит. Прям вообще не вывозит. Мы ну, идем-ка этой твоей зо. Зелень зачахнет. Корень сгниет. Но семя упрямое вновь прорастет. Зо? Она должна лежать. Элой никого не слушается. Ну это да. Даже меня. Ты Зо, да? Варл сказал с тобой поговорить. Насчет машин. В западных горах. Я отпевница. Мой долг быть здесь. Поправишься, поговорим. Что с этой штукой? С ней... Ее зовут Ре, не штука. Она наш дух Земли. И она умирает. Не просто умирает. А в муках. Ее здоровье не твоя забота. Зо, если кто и поможет это логи. Позволь. Ну, у нас же есть читерский визор, который в очередной раз нам помогает. Сейчас сделаю опасную сведу вещь, но это поможет копье, это что-то инородное было, или что, а почему машина дружелюбная? Я не понимаю. Как так? Не вкуриваю. Теперь поговорим. Конечно. Блин, какой долгий мультик. Можно джойстик положить. Кстати, джойстик уже зарядился на зарядке стоял. Ева, да моя фильтр не падает же, ну это что такое? Что, ослабли крепление у фильтра? Остались нас? Нет К западу от песни долины Там неспокойно? Для Утару теперь везде неспокойно На полях порча Поселения брошены Но пещера в горах таит худшую избит Это священное место Но? Фа Тоже дух земли Уже давно зашла туда, но Так и не вернулась Оттуда хлынули машины убийцы Накинулись на нас Такого раньше не было. Ты бывал в священных пещерах. Так, давай, ладно. Почему нам помогли? Спасибо за приют. Благодари Варла. Он принес тебя сюда. Вряд ли кто-то еще принял бы нас. И помог бы устроить и поудобнее. Нам Почему? повезло с тобой. Могу сказать то же самое. Похоже, вы много времени провели вместе. Очень жаль, что нас познакомили твои раны. Надеюсь, тебе стало получше. А, чужаков же в забытом, на забытом западе не приветствуют. Ты сказала, поля и поселения племени пострадали? Да. Когда-то наши духи земли собирались полей богатые урожаи, но теперь все покрыто порчей. Среди Тенакт идет война, их мятежники рыщут по нашим землям. Угу. А машины мы стали более опасными Нападают Вынуждают бросать Отдаленные деревни Теперь они появляются из священной пещеры Многие в племени считают, что это конец Ну так-то да Хотела бы я сказать, что в других краях лучше Но надежды мы не теряем Опачки, что это за этот? А, ты едал? Что-то там какие-то Искра какая-то пробежала, заметил? Вы зовете Рэй подобные машины духами? Духами земли. Почему? Они вскормили много поколений Утару. Возделывая поля а -а -а -а. из недавнего. И еда для всех. Чудо вечного урожая. Вот в чем соль. Роботизированная. Не ага. просто ферма. Да, это, кстати, удобно. Благословенная земля, что давала пищу всему племени. До помешательства. Удобно. Что? Какое помешательство? Давай. Что случилось с духами земли после помешательства? Но они вроде не агрессивные. Они слабели. Год за годом. Раньше они были мирными. А теперь угрожают нам при встрече. Даже нападают. Это Гефест виноват по-любому. Они всегда удобряли почву, но за последние годы они превратили ее в сплошной перегной. Поля источают Зловоние и порча распространяется все шире по землям. Раньше у нас была еда для всех, а теперь ее едва хватает нашим детям. Это проблема. Это перенасыщение почвы. Споры с этим связаны. Я не знаю. И это не все проблемы. А духи еще? земли перестали раз в год посещать священную пещеру. А -а -а. Из-за обновлений они рассыпаются как раз. Они не перезаряжаются, короче. Они умирают. А с ними и племя. Вот оно чем. Вот оно что. Значит, пещера священна, потому что Рэ, Фа и другие машины ходят туда. Перезаряжаться. Да. До помешательства, духи Земли. Оставляли работу и совершали паломничество в пещеру угу. Всегда в одном порядке Сперва до, потом ре, потом ми и так далее Они уходили испачканными в земле А спустя два дня возвращались блестящими Без единой царапины И ни одного пятнышка не было на их боках Все племя праздновало их возвращение Восемь святых праздников каждый год. Но помешательство нарушило цикл? Да, так мы подумали. Духи Земли перестали совершать обряд и стали терять силы и рассудок. Три недели назад Фа ушла в пещеру. Все племя запело радостную песнь, возвещающую возрождение цикла. Но не вернулась. Пришли лишь машины-убийцы. Машины создаются внутри, как в котлах? Походу, да. Похоже на то. Но эти уходили и возвращались. Такого я еще не видела. Ты назвала себя отпевницей. Что это значит? Ну, Что-то типа Шуму шаманов, наверное. Когда-то приходит конец. А -а -а. Мой долг облегчить кончину Все, я понял Я пытаюсь утешить Пою о том, что смерть несет новую жизнь Но я Никогда не думала, что придется петь духом земли Не знаю, слышала ли меня Ре. На самом деле это тяжелый такой труд Но ты помогла ей намного лучше, чем я Это не твоя вина, Зо Без особого зрения ты мало что могла сделать Ну все. Мне нужно попасть в пещеру. Что? Туда никому нельзя. Пора сделать исключение. Это дом духов земли. Ну блин, а выбора Слушай, нет, понимаешь? Там есть... Не, упр... Не, упрям... Не упрямьтесь. То, что может исправить многие беды этого мира. Буря, помешательство машины. Может и поломку духов земли. Ну, что способна на такое? Душа? Да. Вроде того. Я могу вернуться в песню долины, собрать хор, рассказать, как ты помогла Ре и попросить у них разрешения. Да, пожалуйста. Ладно, соберу вещи. Тебе надо отдохнуть, алло. Тетя. Ну да, ты даже лук натянуть не сможешь. Не Мне это можешь не говорить. Я в порядке. Да, конечно. Сколько ты пробежишь? Метра три? Собрать Четыре? Быстро не получится. Поправляйся. Время есть. У тебя выбора нет, Лой. У тебя нет выбора, О, как нет. и у них нету в целом-то. Отдых. Хорошо. Что там, шушукаться будете сейчас? А -а -а, сейчас буду шушукаться, смотри. Да, да, да, я так и понял. Ты не нужен ей для восстановления сил. Пойдем со мной в песню Долины. Твой голос поддержит мой в спорах с хором. И ей это будет на руку. Я бы рад, но... Она может сбежать. Это да. Правда? Да. Такое уже было. Ну что ж. До встречи. Зо, стой. да-да-да. Я... Не то, что не хотел с тобой идти. Просто. Эллой, ты ревнуешь? Я не пойму, ревнует она, не ревнует. У нее там что-то с авадом, там что-то. Какие-то терочки. Да. <связывая> Тогда буду ждать предложения беседы. Да? Ну ты смотри, какие шуре-муры у нас пошли. шуры муры а... Ага. Я тоже. Элой, ну за друга порадуйся-то. Ты должна была отдыхать. Вару. Зря ты не пошел. Что зря? Я справлюсь одна. Хочешь избавиться от меня и... Вару. Как ты меня, блин, ты такая душная, Лой. Я приду в песню долины, как смогу. Ты в этом уверена? Да. Иди. Иди уже. Ладно. Зо, стой. сотри и приуныла сразу. Ай, Лой, Лой, Лой, всех отталкивает от тебя. О, просканировали. Ну это вообще проблема. Кто они? Да, ты что не догадалась? Футуристическое оружие. Клон Элизабет Собак. Нам нужно более мощное оружие. Более прокачанное, более совершенное. Они-то там в космосе несколько тысяч лет. Там сколько? Ну, Кир знает, сколько они там это изучали это все. Ладно, я здорова. Ага, точно. А, меня сюда ажно перекинуло. Вот оно что. Засада на конвой. Доберитесь до прохода. Основная миссия. Мне вот сюда надо вернуться. Но я обещал, что мы сходим и завершим э, задание, которое связано у нас э, Дела. Крепость, побочные сикачи. Да. Надо давай добить это задание. Ты что пришел? Собака пришла. Устала одна. Ты что пришел? Пес? Ладно. Лежи, отдыхай. Лежи, отдыхай. Я буду сикачей высекать. А, так, сикачи, сикачи. Куда нам надо идти, чтобы их а, поймать? Я не выбрал задание? Побочные. Сикачи выбрал. Все. Да блин, переключаться постоянно. Я могу в принципе а, с помощью. Почему? Ты херел. Да вы че? А сюда? Да ну, блин, костры эти, блин, изучать. Долго. Первая, да, сложно. Хранилище. Что у меня в хранилище вообще валяется? Всякий хлам, да, наверное. Это хранилище, да? А, тут есть хилки, есть эти. Ну, кстати, это удобно, что лут хотя бы какой-то. Это что? Родовое копье нора. Я могу взять копье? Одежда какая-то. Хм. Это то, что у меня и в инвентаре. Ну, ладно, пусть будет пока фигурки для стычки. Они тоже занимают это место. Если да, то это плохо. Так, ладно, погнали на задание, но перед Мои этим. Товары, перед этим зайдем на верстак. Зайдем на верстак, посмотрим, может, что прокачать можем. Ага, борода, Ничего прокачать не можем. Ладно, ладно, ладно, хорошо. А, идем тогда к торговцу. И сливаем ему кучу часов. Ресурсы. дядя де это мне надо, это мне надо, это мне надо. А, ротовой рог жвачник, это по-любому надо будет. Взрыв пасты, это все нужно. А где часы? Где часы продать? А, бляха, продать же. Ёб твою заново. Я только смотрю, что-то у меня такое полезное, это все. Так, это продать. Все. Кстати, продавать удобнее теперь. Продаю часы, они потому что не нужны. А деньги нам нужны прям как никогда. Ключевые ресурсы для улучшения. Нет, оставляю. Хорошо, что вот это написано, что... Вот, смотри, ресурсы для улучшения снаряжения. Ресурсы, которые... Ключевые ресурсы для улучшения написаны. Ресурсы для улучшения сумок. Ресурсы для бо при... боеприпасов. Это очень удобно сделано. Пищевые ресурсы и лечение. Красители. Вот это я не знаю, что с ним делать. Его нельзя ничего с ним делать. Это очень удобно. Это очень удобно сделано, чтобы не получилось, как у нас в первой части мы с тобой, блин, взяли и просрали все. А где выход? Где выход из деревни? Все вижу. А такая маленькая прям деревушка. Надо найти варлы зов песни прям такая крохотная. Так, мы идем туда, Илой. Мы идем туда, но... Если сейчас... найду ее, смогу перезапустить гею. Тих -тих -тих. А потом попробуем Сотри и подсвечивается. На меня на Вон мой длина шеи. Но сперва стоит немного оглядеться. Это кто? Посмотреть, что здесь идеально. есть. Да да да. есть да, да, да, я слушаю. Говори. Послушать слухи? Это что такое? Сплетни? Ходят слухи. В руинах к востоку отсюда есть реликвия. Говорят, она сияет словно искра, но до этой клятой штуки никак не добраться. Может, я взгляну. Спасибо. Да ладно Это обновляются вот эти вопросы Безлюдные земли Едить Серьезно Руины с реликвием Ты подбираешь задания еще без пальва какие-то Необычно Интересно выглядит Опачки ресурсики Мои хорошенькие Стоять блеха. Прекрасно Так где леса я лесу потерял. Ой, блин, что-то мало с ним. Я еще и птичку подстрелил. И вот я живодёр, а? Ты не смотри, что мы птичек подстрелим. Мы это, я не виноват. Это приходится а делать. Из Она в хранилище ушла. Ладно. А может я и могу что-то улучшить? Просто оно в хранилище лежит? Кстати, как вариант. Как вариант вполне себе имеет место быть. Так, ну ресурсов у меня пока хватает. Но на кислотные стрелы не так много там у меня ресурсов. Меня очень радует, что здесь прям огромное количество животных на каждом углу. Я могу лутать прям бесконечно, пока бегу. Я пока бегу куда-нибудь по дороге, я могу залутать прям огромное количество мяса на хилок. Но, кстати, хилки я вообще нормально у нас. Э -э, три зелья как было, так и осталось. Машину можно постоянно использовать, да? Ладно. Так, это сейчас эти тучерезы. Тэ -тэ -тэ. Хорошо. Но еще за убийство животных дают а это как у опыта, ну прям очень мало. Прям очень мало. Так, сейчас проскочим здесь мимо машин. Что за машина здесь? Теперь я стала немного чище. А, помылась? Ну да. После того, как в руинах... А, лисичка-сестричка. А, не, -не. <плодил> <плодил> А, кто? чухерели херели? Вперёд! Бляха! <плодил> Пацаны, вы что? Вы кто? Топчих, их, бляха, Что происходит? Да блин, ну я не чужеземка. Бляха, смотри, какие внезапные встречи. а, ага, а, А, а, ага, ага, ага, бляха-муха. Иди сюда, ага, ага, Я тебе сейчас жопу отстрелю, да, бляха-муха. Нормально? Мне нужны боеприпасы. Все хорошо. Бля, сжечь меня хотите, да? Давай, ну давай. Что, давай, давай. У меня камбухи новые. Опа. Прекрасно. Дальше, кто там? Где там? Ага, вижу, вижу, вижу. А, нечем, да? Ладно. А где, да, наведи. На, Наведи, наведи -мо. Лутай. Делай. Почему не могу изготовить? Что зависло-то, -мо. Что-то подвисло у меня. Спокойно Камбуха, камбуха а, а, убивают Сволочи, демоны, падлы А, не успел, а не попал ты тоже, лошара -по, <реш> <реш> <реш> <реш> <реш> Так, подожди, у тебя там кислотный баллон Поэтому ты Просто идешь домой <реш> Да, нет Сейчас, сейчас, я попаду, я попаду Да блин, ну я попал же Тихо-тихо-тихо. Оп. <свёк> ну ладно, короче. Не получилось. Ах ты пиздюк, а! Все, умирает. <свёк> Нафига вы так на меня нарвались-то, пацаны? Солдат-мятежников. Это эти, ты нак. Я вообще просто не ожидал, что ты смотрю ленторок и ленторок. Ну, господи. Ну с кем не бывает. А он, блин, внезапно. Опа тихо тихо тихо как ты быстро летишь то юб ты зануто как быстро как я попал? сейчас не понял вообще не понял у меня никого автоприцеливания не стоит ворона да блин пока отправлю в хранилище. да согласен пускай пока в хранилище лежит ничего страшного мятежники чего какими те сколько время А, так у меня задание рядом с мятежниками. У света ага, ого, вы бегут и заняты. Угу. Надо быть на чеку. Ах, меня заметили. Чего? Из за то, что я машину вызвал? Приколол лой что ли? сделал? Блять, я же тебя позвал просто, чтобы этот какого не пали меня. Я просто хочу постылся сделать. Так, шапку отстрелить ему. И пока тот тупит, пока тот тупит, он не умер. Он залезет обратно? Ой, бля. Молодец. Залез, красавчик. Прекрасно. Блин, зачем сделал стрел? Ладно, хорошо. Вырубай машины. Ой, не попал. Ой, не попал. Снес. Вообще в тандеме сработали. Прекрасно. Я чиню. Но в первой части мы так и не научились этой способности. Ну хоть здесь. Нормально. Как минимум дозор вырубили. Ой, как много всего. Слушай. Пригодится в бою. Так, мне нужно будет в хранилище. А, с хранилищем. Бляха, с хранилищем. Что такое? Кто меня видит? А, бляха. Тихо. Что <плёх> <плёх> такое, пацаны? Эй! Да, что такое? Паника. В ухо влетело кому-то. Что, меня спалили? А, они с пашиной дерутся. Шапку отстрелил, шапку отстрелил. Ай, ай, ай. ай не не дергайся. А я вижу, я вижу, что она здесь. Так, а что, где? Что там? Ты разобрался? Молодец. Что, прекрасно. Подсумок заполнен, отправлено в хранилище У меня в хранилище может накопиться все, Прям дофига всего интересного Но и меня радует, что они так сделали Что уходит в хранилище Потому что куча лута бывала Что даже в первой части мы не могли собрать прям. Но, кстати, по боеприпасам Я даже с обычным может Так мы уже в лагере, алё Ой, что такое? Звук пропал Есть. Звук пропал и на видео? Не надо Карта а я вообще не в тот лагерь пошел? <laughs> да и херс. происходит. Нужно найти главного. Ладно. Так. А -а -а. Подъемный мост. Так. Так. Там он еще один. Так. О, хорошая жертва, кстати. Да, блин, у него шлем, да? Не попал. Я ее найду. Да ищи, кока влезет. Да ну, хорош, Кузямба какая крепкая у тебя. Что, откуда? Опа, опа, опа. Тихо, тихо, спокойно. Вообще просто убиваю. Затанчил. Перебил. Уничтожил. Нормально. Опа, за за за закрылись. Оп, Где там это? Ты где? Походи. Ладно. Ладно, нормально. Нормально идем. Ну, ладно, чем мне бояться? В принципе, справляемся вообще без проблем. Что такое? Кто кого взорвал? Ты что там сидишь, алё? Жопа-то, вы... пусть жопа выгляни. Опа, вижу. Ну тут прям весь заблокированный. Давай ему поможем как-то это... Расслабиться что ли? Так, ну это нормально. Нормально, дамага. Минус. Ха-ха, <с> Я тебя увидел! Иди нахер сюда. Так, ладно, ладно, где-то сверху еще бомбят Прекрасно Где-то сверху еще бомбят Где я не вижу, правда Или они просто залп наверх пускают Где этот бандит? Одноруки Он вижу, вижу, вижу Куда ты пошел? Куда ты пошел? Далеко ушел? А он завис, я понял Он завис Смотри, стоит, блять, ждет. А пацаны, я Залутаю, а то пацан Так, так, так, подожди Если встать, видно будет? Блин, не очень видно Ладно, ну-ка если так, о, вот так видно Прекрасно просто Откуда пришли? Ты хочешь повоевать? Давай! Ой, как прилетело, это больно, слушай. Прекрасно, блин, мне нравится бой. Все. Я просто уничтожаю их Они ничего не могут сделать. Они ничего предпринять не могут. Как туда попасть? Как туда попасть к тебе? Скажи, как тебе попасть? Вы что тут это делаете? А я не вижу, где вы. Мне надо, мне просто выпалить бы, не просто выпалить бы. А, вон еще. Так, тихо. Как отметить? Ну вот, отметить цель. Не отмечает. Ну бляха, как бы, как бы так ракурс подобрать. Ой, ну там, ой, я зря. Так, ладно. А, пускай они там ищут меня Я пока спокойно залутаю травы Намного лучше Полутаю, что тут есть у этих пацанов Они, если надо, прийти придут Ой, прекрасно Ой, замечательно Что тут никак не пройти? А может, может, может как-то мост можно опустить? А, так конечно можно Оп И чё? Прийти хочет? Так, ну вон я бежу одного. А, вон вы чё. Я обычными стрелами вполне себе затыкиваю. Ага. А ты куда пошел то Так, что по стрелам? По стрелам всё прекрасно. Чё где? А, ну вон двое впереди. Один, типа, так уверенно идет? Да-да-да, давайте, стрелы огненные. Наверх, наверх. Пока вы стреляете, я просто продвигаюсь. А я могу зато. Я просто иду и танчу. О, ты попал, молодец. Неплохо. О, вон вижу главаря. Вижу главаря, вижу главаря. Ууу, тихо, тихо, тихо. Да выруби этого, чтобы мешал. Так э, меня, когда с тем боссом драться заставляли. Это типа битва с главарем этого лагеря. Хорошо, я тебя понял. Прекрасно. А я первый. Передамажил нахер. Всё. <смех> Изи. Это было прям просто. Снайпер? Ага, какой же вы снайпер? Они ж, они ж в меня не попадали практически. Так, и чё здесь? А, передатчик. И че, надо на него нажать? Что? Верный Этенакт, Услышьте меня! А. Мне сообщили, что боец из этого лагеря спровоцировал драку с одним из сынов Прометея. Это, к это кто? Вы должны помнить, что наши союзники отвечают за поставку машин, которые позволят нам добиться победы. Так. Следующий идиот, посмевший им мешать. Будет выпотрошен и оставлен на растерзание стервятником. Других предупреждений не будет. Напугала. Этого достаточно? Она у них... Да, это предотвратит стычки между нашими людьми. Благодарю, Регала. Да принесет наш союз побед. Значит, Регала действует не одна. Ну? Эти сыны Прометея дали ей возможность подчинять машины. Веткие свитки. И чё? Да стой, пожалуйста. Давай изучать, Лой. Карта преграды. Отслеживание движения у света пустоши. Так. Акцент на уязвимые места крепости. А, то есть не готовились. Да емкости машин, но они пустые. Ты очень долго осматриваешь, Лой. Кажется, они пытались набрать побольше огнижара. чтобы хватило нам мощный взрыв. Они хотят на крепость они напасть. Взорвать свет пустоши. Пробить такую дыру, что в нее пройдет целая армия. Понятно, они хотят вторгнуться. о о жестко. Только соберет достаточно большую армию. Прекрасно, понятно. Каким образом? Как я от него избавлюсь? Он пустой вообще. Ну-ка, как скрытый ник? А, просто. Я думал, она что-то это будет делать. Ну, там какие-то пароли. Ну, ладно. А, лагерь зачищен, получается? Да, он вообще с карты исчез. Прекрасно. Меня это, несомненно, радует. Так, ну, пока интересно. Э -э -э Бой Нужно был... Нужно выстрелить в огнежар. Пусть взорвется. Ладно. Давай. Я выстрелю. И чё? Я могу кислотной стрелой взорвать. И что Пустой. Ну, лой, ну не взрывается. Серьезно, смотри. Извини. Не получается. Или ты про это? Да нет, ничего не взрывается. Ты меня обманываешь, лой. Ты меня прям обманула, прям жестко. Я не ждал от тебя такого предательства. Стрелы потратил. Так, ладно, идем. С Нужно избавиться от всего огнежара. Бляха, смотри, стоит. <смех> <смех> У меня нет взрывных этих патронов. Ой. Честно. Ну нету. Ну правда. Что я сделаю? Бляха есть. Найдите запасы гнижара. Ну-ка, подожди. У меня дела, сикачи. Ну-ка, лагеря мятежников. Найдите запасы гнижара. Ладно, давай. Ладно, хорошо. И что мне сделать? Найдите запас огнежара. Это типа пустой запас. Мне нужно полный найти. Ну ладно, давай искать. Ладно, как скажете. Вот Стрелка вверх показывает, нет? Нужно взорвать огнежар. Ради света пустоши. Да как? Каким образом? Мне нечем взорвать, лой. У меня есть типа обычные патроны. Это вообще пустые. Стри. Пустая емкость пустая пустая все пусто тут ничего нет а вон что-то светится но ну, это вряд ли оно это мне скоро понадобится так ладно ладно ладно ладно может на той стороне правда что-то есть нужно взорвать огнежар ради света пустоши да ладно тебе как нормально все хорошо ну ладно стой стой стой, стой жди а, костер не работает может здесь, правда что-то есть? А, так вот. Правда. А ты что здесь делаешь? Как тебя выпустить? Да не так же, Илой. Ну давай я тебе покажу. Вот подходишь, нажимаешь кнопочку. Я хочу осторожно, иди за мной. А что осторожно? Мы всех уничтожим. А он где? А где пленник? Что происходит? Куда делся пленник? Он уже там оказался. Ладно. Пускай будет там. А вот это что такое? Ничего? Ладно. Все хорошо, взрываем огнежар. Я тебя Надеюсь, теперь мятежники отсюда уйдут. Можно разобраться. Ничерашка В любом случае, делай. Вроде первый лагерь. Так, сохраняйся. Блин, я же не думал, что он настолько жестко жахнул. Тебе все хорошо? Собирайте лесера. Порядок. Только отдышусь. Ой, да ты как будто с нами сражался. Ну, -мо. Возьму на будущее. Ничего же не делал. Не притворяйся. Не притворяйся, что помогал, не поверю. Так, а есть что еще полутать? Есть, есть, есть. Еще чемоданчики. В лагерях всегда было много всякой полезной штуки. И это хорошо. Моя машина стоит. А, моя машина стоит. Так, мы выполняем сейчас последнее задание на сегодня. Это секачи. Это секачи. Потому что я обещал... Нужно найти и другие лагеря мятежников. Опа. И помешать им создавать проблемы. Ну, Нужно согласен. Больше узнать об этих сынах, Прометей, и остановить. А в прошлой части это были Мятежный просто бандиты, да? А тут они Не прям... Говорил, а тут они это сюжетно даже подвязали как-то. Хорошо. Когда оно сюжетно обосновано... Это всяко лучше, ну вот этот Грин, когда он сюжетно обоснован, это лучше, чем просто тупо. Лентороги. Так, ну-ка, мне нужен обход. Как-то найти, как попасть. Здесь можно, да? Да, прекрасно. Застава вдали от большого лагеря. Может там Регала держит свои машины? Так, ладно, хорошо. В эту машину лучше стрелять шоковыми. Идите их здесь. Машин много. а Сюда свою машину я подогнать не смогу. А солдат нету? Если нет солдат, то это прекрасно. Но мне кажется, что так просто. Без солдат меня не пустят. Но я их не вижу. Ладно. Давай пробовать. Ну, кто-то выйдет, так выйдет. Ну, блин, вот всех я их точно по стелсу не перехерачу. Не вижу. Главное успеть этого выключить. Так, да, хорошо. Пока в атаку не пошли. Ой, ой, тихо, тихо, тихо. А я, я, я, я, я, я, я, я. так спокойно, спокойно. Блин, ловушки сейчас не, не, очень. Ой, блях, откуда еще один? А, твою мать! Так, и что мы мне сделать? Залази, лой. Залазь. Пойди здесь они не вообще ничего не должны сделать. Это кто? Это сикач? Нет, это какой-то другой А, это я понял Это, короче, такой чувак Который был э, Сикач мятежников, огненный сикач Хорошо, я понял Так, прекрасно Ладно, мы, мы так разберемся, в принципе, не страшно Я попал Вы, типа, спрятались? Вас, типа, видно? Ну ладно, давай с тобой. Да, блин, как много у этих деталей. Так, а что у него по этим? А, по уязвимости. По идее, у него должен быть холод. Уязвим к холоду. А, уязвимость к электричеству? Преимущество к огню. Ну, к огню понятно, почему преимущество. Отлично. Ой, прекрасно. Ой, не попал. Булку отстрелил, защиту отстрелил, так стоять вот эту фигню. Да ну я не попадаю, перестань. Да ну хорош, вилять жопой. -то. Ну и, и и в рожу. Да, тык тихо, тихо. Так все минус. Обычными стрелами за таким. Где последний? А Где последний линторок? А, все. Ну и ч, вот смотри, я просто залез наверх, и они мне ничего не могут сделать. Ну потому что тупо у них нет а, стрелкового снаряжения. Все, изи. Так, ладно. А теперь посмотрим, что они тут делали. Так. Надо заглянуть в пещеру. Почему здесь просто стоило машин в лагере? Без З этих какого, Без пацанов. Просто тупо. Просто тупо. Нафига. О, что это? Это я компонент сбил? А, гнижар. Точно, кстати. Тут ничего нет. У них тупо тут стоило было, но нет никакой защиты. Смысл им здесь оставлять машины. Бери, бери. Интересно еще придумано механику, что у машины сбивать компоненты. И ты потом их отдельно можешь подбирать. А если ты их уничтожаешь, то получается, что компоненты ты не Запас получишь. Лишним не будет. Не будет, конечно. Запасаться нужно всегда, везде и во всем. И всем. Так, Это а... Ага, -а -а, просто... Можно опустить. перебраться? Можно, конечно. Мне кажется, они, может, в пещере там будут чилить. Но все равно перед входом лагерь нет, нет никакой защиты. Но как мне обойти другую... А мы уже разобрались сегодня. Вот так. Так, но мне кажется, опущен. внутри все равно будет какая-то заруба сейчас. Так. Да? Ну, само собой. Само собой. Надо узнать, что зовут этим мутки этот староста там совершил. Что такое? Сикач. Похоже, он упал в туннель. Значит, мятежники держали тут сикачей. Так. Машины провалились в туннель, который продолжал рушиться и гнал их вперед. А -а -а. Могла ли взрывчатка Ульванда устроить этот обвал? Конечно, могла. Вернусь в скрежет горы, расскажу Джаваду. Давай. Тут есть где-нибудь костер поблизости? Нету. Нету костра. Что за дела? Ну, есть вот этот. А что есть вот этот? Можем сразу вот сюда переместиться. В принципе. И рассказать этому Джаваду, что мы нашли. Почему у меня поп-фильтр упал? Сильно упал. Всю серию падает поп-фильтр. Нельзя. Вообще, что падал, чтоб падал, это вообще плохо. Так, что это у нас? Это тарелка, которая для длина... Нашей... Нет, там не было вот таких несколько тарелок ряду. Многие машины можно сбить на землю, стреляя по их ногам. Правда? Я не знал. Ну ладно, будем иметь в виду. Спасибо за приглашение в отряд. Я а... вернул себе молодость. Так, сколько времени? Так, да, хорошо. А я куда? Бля, я ж не туда, да? Да, мне же сюда надо. Блин, я затопил чуть-чуть. Ладно. Потрачу мешочек. Дискомет. Это мощное оружие, способное, особенно эффективное против бронированных врагов. Угу. Поразивший цель, диск возвращается назад, при этом его можно поймать и снова метнуть. Диск это одноразовый, да, походу? Или как? Или что? Не знаю. Дискомет я видел у кого-то торговца, можно прикупить сейчас. Uh, так, я, получается, последний мешок потратил. Значит, сейчас мы uh, с этим Джованом говорим. Возможно, мы сдаем ему задание полностью. И, возможно, это даст нам новое задание. Но это не факт. Я предлагаю как сейчас сделать. Uh... Я предлагаю сейчас вот этому Джовану сдать задание. Посмотреть, что он скажет. И если это приведет нас к чему-то другому, мы об этом... Этим мы заботимся в следующей серии. Итак, ты вернулась с запада. Да, Что ты прогружаешься Мятежники до сих пор. держали стаю сикачей в загоне по ту сторону гор. Взрывчатка Ульвунда устроила обвал, и они провалились в туннеле. По ним они добрались до шахты, а из нее попали в преграду. Все верно. верно. Сикачей держали мятежники, но стаю сюда привел именно Ульвунд. О, лучезарное солнце! И все это время он обвинял во всем нас. <кхе> Есть доказательства? И видите И Петру. А, Петра тут тоже имеет свой голос. Ну-ка. Хоп, задел... хоть, хоть заделился бы. <кхе> Такой типа. Э, ну, ну ладно, один не буду. Так, Петра теперь главное будет. <кхе> вызвали, словно девку из таверны. Надеюсь, ты уже готов подписать? Что у Петра Карха подпишет закон об уступках? Что? Зачем она здесь? У тебя я вообще не касаюсь. Я живу, болван. Так, чему это все? Благодаря спасительнице солнце пролило свет на вторжение сикачей. Мятежники Тенакт держали машины в загонах по ту сторону гор. Произошел обвал. Они провалились в подземные туннели, по которым и вышли к востоку, в преграду. Так это была случайность. Но нельзя забывать, что это карха. Я не закончил. Обвал произошел из-за несанкционированных взрывов, которые ты устроил в южной шахте Кульву. Это ты в ответе за бесчинство машин, гибель рабочих и все разрушения, причиненные секачами. За все. Мой дорогой наместник, твое драгоценное солнце спалило тебе мозги? Я бы не отдал такого приказа, не посоветовавшись с тобой. Улики говорят о другом. Элой нашла в шахте грузовой манифест. Это все Ульвунд! Ты нарушил законы Дома Солнца, Ульвунд. Все ради нескольких осколков. Губит. Не говоря уже о том громиле, которого ты отправил отгонять беженцев от обломков. Моих по праву. это железо уже остыло, хватит. Я... Я требую официального расследования. Я не стану покорной жертвой заговора Карха. Конечно. Мы тщательно рассмотрим все случаи. Сикачи, беженцы. Абсолютно все сделки, которые ты заключал. В этом нет необходимости, правда? Э, что, если я просто вернусь в жилу? Это позволит сократить расходы короны. Конечно. Я отправлюсь, как только выполню взятые на себя обязательства. Закончу дела, в конце концов, благополучие Скрежета горы в такое время. Ну, отправляйся сейчас, Скрежет горы будет в порядке. Думаешь, она сможет управлять этой выезженной помойкой? Ха! Флаг тебе в руки! Убирайся! Бу! Тебе здесь Бу! не место! Вот тебе! <смех> так ему и надо! Отвалите! Грязь идет тебе, Ульвунд. Словно солнце, что отгоняет тень. М. Спасибо тебе, Элой. Он заслужил. Вот. Э -э, Примир, знак моей благодарности. Ты оказала дому солнца и моему рассудку большую услугу а теперь нам нужно кое-что обсудить видимо да меня ждет не самая приятная работа но я справлюсь спасибо огневолосая произошла пропажа видео да все как бы Видео решило, что все, оно закончилось. Не, больше, не надо больше снимать. А, ну, что ж, ну что ж, ну что ж. Ну, короче, как-то как как так. На голову. самом деле тут осталось не так много. Давай пробежимся так мельком. Я расскажу, что у нас тут с тобой происходит в общем. Ты помнишь эту броню? Ты помнишь? Это та самая легендарная наша с тобой броня из первой части. Решил размяться? Я подготовил новую тренировку. Напоследок я решил пройти бойцовые ямы. Мы с тобой так быстренько их с тобой пробежим, посмотрим. Я как бы комментировать не буду, сам можешь лицезреть, как я тащу. Если бьешь однообразно, противник начнет уворачиваться. Нужны разные атаки и комбинации. Старайся быть непредсказуемой. Давай! Если противник ставит блоки, пробивай их с помощью сильных и мощных атак. Или же наноси удары сзади. Предугадывай намерение. Выбирая атаки пробивающие защиту. Эй, как... Ну, а, да. <связывается> интересная тактика, но слишком осторожные. Теперь я вижу... Хорошо! Хорошо! сюда! <реш> <реш> Неплохая серия атак. Вот мой клинок. Вот <реш> Ты что, меня боишься? <реш> <реш> <реш> сдаюсь, я сдаюсь. Хороший бой, молодец. Ты в порядке? Да. <реш> Это мне за то, что решил, будто справлюсь со спасительницей Меридиана. Вот, возьми это. Небольшой подарок новому чемпиону. Спасибо, Одруг. Заглядывай еще. Возвращайся, если захочешь потренироваться. Не волнуйтесь, друг. Лакеша, как у вас дела? Уже лучше, Элой. Похоронив Савахара, я молилась. Снова и снова. Я так ждала откровения, направления к новому дому для нас. Но его не было. И что же ты сделала? Поначалу я отчаялась. Но затем поняла. Возможно, откровения не было, поскольку ответ и так был у меня перед глазами. Возможно, путь в сумерках привел нас туда. Где мы должны быть. Возможно, наш новый дом здесь. Петра была к нам добра. Дала нам еду, нашла работу. Некоторые помогают ей с кузней. Я рада, что ты нашла свое место. Скрежет горы не рай. Но этого хватит. А что насчет тебя? Ты нашла свое место? Не знаю. Не уверена что оно существует. Похоже, тебе нужен свой маяк. Надеюсь, ты найдешь его. Как и свой дом. И давай на этом закончим. Как бы, ну, такой нюансик небольшой получился, но... Да, Брось, Ладно. подписывайся на канал а ставь нет, лайк отпусти. не забывай оставлять все горячий комментарий да, подписывайся да, на социальные да, сети все ссылочки в описании и, и мы да с тобой увидимся будет. в следующих видео пока пока!